Сегодня третье число. Сейчас только что у меня хуй какой-то клюнул и сошел. Ну да. что там, там клюнул-то? Рыболовный канал Fisherman Hunter представляет рыбалку на реке Чертове. С электронным вычислительным. Центром. Да! Угу. Сейчас посмотрим что у тебя там Смотри, гуль -гуль -гуль. Угу. Пошел, пошел, пошел. Не, это слабо что-то угу. От него волна будет Да. Волнишка будет от него Может поднюхивает дно. Он имеет такую возможность понюхать. Вот и нюхает. Женька что-то клюнула что ли? Зацеп нахуй хохохода. Смотри. Смотри. Смотри. Ах ты, блядь, сука, стоять, сука, крышки в руку вошли. да? Это Хуя за три крючок в руку вошл. Вот тверд... тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну-ка, По По да. яс, По ну подержи вот, вот так, держи его и клюют на спиннинг. Ой, я... хуя. Вот, ты сука, сошел, видел? Сошел. Только что видел? Да, меня вот это рыбе, Тёма, я, я снизу, <как> прямо на берегу сидел, темно. Uh -huh. вот так я глубину, смотри, какой я сделал, да, Саша, смотри, какую я глубину сделал. Так ты вот здесь, на берегу. А ну, вот да, здесь, есть. нет? Ой, деда с тобой, Тёма, ты мне руки все ухряпал рыбе. <как> Оставляй до завтрашнего утра, хуя, <как> скажешь, ебать, ебало набил кому-то. Сошел кто-то, да? Не знаю. Это... Че, Денис оцепляется? Вытащил, да? Молодец. Нет, у него удочка зацепилась просто. Оторвал, нахуй, поплавок от, от самой удилишки. Видел, тема отчетился? Ага. А? Да? Я говорю, клёв начнется если... сейчас. Чё, Тима, хвостик оставляет? Да? Такой длинный. Давайте вон ту удочку короткую еще сделаю. Кому? Вот тебе. На две будешь рыбачить. Ой, нажми, на две. одну. короткую вот сюда закидывать будешь, рядом а с берегом? рядом с берегом вот повыше Да непонятно. Yeah. Ты видел, как загнулась. Uh -huh. Я охуел Я в шоке был Иди, давай, лови себе дону У тебя резко нету? у mm -mm. у Женька есть У меня такая же Денис, в смысле резко Но. Ну? я Давай, нагарим! Клевать этот Сука! У тебя тема на удушку! Видишь? Угу! Ясно! Не увидел! А где твой этот, нахуй, колокольчик? А я его снял! Да. тащи тащи пусть маленький Ну, но да он тут кружит Не могу, тащи Тёма, тащи Тёма. зацепился ты до да зацепился да тебя это нахуй да до да. да зацеп да у это же не, не кваланги с держит там. Ну. дожди стой сейчас я тебе помогу вытащить сейчас способ Эндерманджер. манджер дай сюда Okay. А нету зацепов у меня. Нихуя, ты ч тем? Порвется, порвется. Вот. Ну а хули сделаешь? Я а что тут зацеплю? Ну видишь, зацеп получился. Нихуя. Ага, держи. Отцеп. Ага. Я думал. Нифига, все не съел. С чем? Глубину убрать. Чтобы не ну, сделай поменьше глубину. Трофимыч, на ага. А у вас что? Ага. Ну и два сошло. Тема, Сейчас подожди, Диасаш, А? На а Ага. И вон у сорвался один. Сейчас подожди, нет, я вон туда попробую. Вон тылквач, нахуй. Сейчас я как утону, нахуй. Дожди. Вот она. Где она? Вон, на, на какой? Вон, на да. вон, дальше, а вот. Я солнце светит, шары. Утаты? Вот ага. Или вот утаты? А, все вижу. что-то пацаны быстро Может клюнет. Ну, а чё? and Смотри, какой сука жадный. Mm -hmm. Два крючка сожрал. Mm -hmm. Mm -hmm. Это просто у тебя так.